Доброго времени суток, с вами Катамхали Французский тяжелый крейсер Даже супер крейсер Конде, карта Греция Игрок Скала Неплохо, так что Выхватил, удалось здесь на большую часть Своей прочности, сразу от страха Обдымился Начал там потихоньку наплевывать из дымов Но Кандэ уходит из-за света Опять попадает за свет Но тут Салим вышел из-за острова Засветил за По-моему по Салим сейчас там в остров врежется Кандэ переходит на бронебойные снаряды Хорошая возможность Дистанция, ну, средняя 14 с небольшим километров Сейчас будет серия залпов Это сразу сколько, да? 16 умножить на 3 Достаточно большое количество снарядов получается Летит в цель ну, Нормально, 7 цитаделей Крейсер уничтожен. Первый уничтоженный противник Но мы и не такое видели В исполнении Конде, да, был Когда-то бой там я смотрел Смотрел, снимал, показывал, комментировал Как обычно Там, не помню, сколько там было, шесть или семь сокрушительных ударов, вот как раз вот такого типа. Мне кажется, в этой... Даже у Конде сейчас какие конкуренты могут быть, да, вот с такой сильной залпом наносить такой урон. Удалой там немного восстановил себе прочность. Надолго ли... Попал Канде. Ну, не особо, да, там, чуть перекинул, один снаряд залетел куда-то в надстройке, урон небольшой. Дальше уже удалой разогнался, тут уже попробуй попади, еще и острова мешают. Союзники точки захватывать не торопятся, противники одну захватили. Как раз, как раз удалой постарался противников, минус эсминец, чем заняты два союзных эсминца почему точку С не захватывает яен мастер Гетланд не идет на точку А вроде и сильной опасности, да, нигде не представляет я понимаю, на точку, да, бывает идти опасно, когда ну, естественно, есть авианосцы, к примеру понимаешь, что они могут тебя засветить, тем более не у всех эсминцев есть дымы ну или опять же корабли, обладающие релеской. А здесь у нас, ну, как-то с РЛС все плохо, да? Салим уничтожен. Но у Риги, если только есть, и все. Ну, как раз ладно. Это объясняет, почему Яенк там отступает. Ну, хотя там вдвоем с Эбуки. Что-то Яенк уж очень далеко там убежал. Вообще в угол карты, практически, за островом он там сидит кажется, это перебор. Достаточно просто держать необходимую дистанцию. Вот здесь могло быть серьезно, конечно, но повезло Канде. От Гросса прилетает бронебойки и... Не знаю, что-то на сквозняк, что ли. тяжелый крейсер. Где урон? В ответ... МД тоже не наносит вообще никаких повреждений Два непробития, два рикошета Переходят на фугасы Ну, в такой ситуации, да, возможно Фугасы будут сподручнее А вот сейчас бронебойки Выходит Эдгар, это очень лакомая мишень Тем более так, бортом Серия залпов По-моему, еще один сокрушительный Нас ждет да. Второй сокрушительный удар кто так на Эдгаре играет? Ну, на минотавре, на любом крейсере, у которого есть дымы, да? Выкатывается так аккуратненько, там ставит дымы. Причем находясь в свете. Канде светился здесь. Его прекрасно было видно, что он здесь находится. Ну, рассчитывают, не знаю, некоторые игроки на авось, на обум. Противников осталось мало. Вначале еще не сказал, обратить внимание Неполные составы команд По 9 игроков каждый. каждой Ну бывает, особенно когда рано утром играешь Команды, бывает, собираются Неполный онлайн, достаточно небольшой Ну немного это, конечно, настораживает Я помню времена, когда я играл в самолеты И там тоже Начиналось так же, когда онлайн потихоньку падал Потом упал вплоть до того, что были бои в рандоме 2 на 2 и 1 на 1. Я попадал в такие бои. Это, конечно, печально. Потом выпустили корабли 2-0 и, на мой взгляд, игру решили просто окончательно этим самым похоронить, потому что мне, например, эти корабли 2-0, ну, вообще не понравились. Ой, самолеты, извиняюсь, 2-0 вообще не понравились. Я пытался в них играть, играл, играл, пока да, не вели кучу всяких там бомбардировщиков, Что которые просто поломали Вы вообще готовитесь. весь рандом и стал играть на истребителях вообще вообще интересно. вообще вообще вообще вообще вообще вообще с ними вообще ситуации не случится получает одну торпеду Канде, но это вообще семечки, да, прочность еще почти 50 тысяч, плюс 3. Три раза может прочность восстановить. Третья уничтожает Канде. Ну, тут еще есть поблизости противник, да, он шотный практически гроз, там немного у него прочности И Приндиси. ну Бриндиси там в дымах и почему-то не стреляет. Вот сейчас у него у Бриндиси была хорошая возможность еще до этого по Канде. Есть четвертый. Готов. Бриндиси куда-то побежал. Ему немного оставалось до того, чтобы точку захватить. Зачем начал стрелять? захватить точку. Ну хотя уже тут думать о победе глупо, когда вы вдвоем <соединяем> с авианостым остались против семерых. Ну, хотя, если рассчитывать, да, получить, к примеру, побольше опыта, там, почему бы не, не, не захватить точку? Когда тебе тем более остается несколько секунд. Ну что, пятый будет. Он, ну, нормально, что, Бриндиси как раз прям развернулся бортом. Так хорошо идет. Ну, не, начал-начал доворачивать, все-таки уклонился от этого залпа. Ну, по-моему, ненадолго его это спасет. Уже не получится Мало прочности у Бриндиси, да? Сейчас бы вот так, серию залпов И... Есть цитаделька Блин, на такой короткой дистанции Надо, не знаю, на маневре что ли играть Зачем стоять на ней? Готов Есть Команда каракен так, сколько уже? 6 медалек игрок заработал Карагена, основной Откип калибр. Два сокрушительных удара, Первая кровь. ПВО в Еще этот, да, что там? Стихийное бедствие или как это называется? Ну, я вижу. 8 пожаров. Наверное, там урон из пожаров тоже немало накапал. Ну теперь... Охота за авианосцем. Интересно, на месте он там стоит или убежал куда-то? Бежит, родимый. С непрокачанной маскировкой. Потому что засветил там совсем на на дистанции. Ну, сменится поближе, но все равно. Пошла серия залпов. Да, ну, по-моему, до следующего залпа он тоже -то живет. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.